добрый день мои друзья приветствую вас на своем канале и сегодня я хочу этот фильм посвятить очень интересной теме это где возревает виноград и немножко истории этой местности сейчас я нахожусь в районе улицы келлигасе келлигасе это такая улица которая находится только вот такие вот подвальчики в которых вызревает виноград. Я уже когда-то делала, но в другом месте. Сегодня я выбрала довольно-таки сложный маршрут для моего велосипеда это вообще. Так вот, я вот вам показываю, сейчас как раз лето, сейчас оно все в буйстве красок, очень красиво. Я вам показываю все это. И хочу вам сказать, что здесь, вот видите, даже велосипедист здесь один появился. И вот, -вот здесь вот находится... Вот эти вот маленькие подвальчики, и в них иногда открывают ресторанчики, Хоригер называется. Они работают по очереди. Так вот, вот эта вот местность, вот этих виноградников, она имеет тысячелетнюю историю. Здесь, наверное, было и упал, уже завалился. Осталось такое место. Тысячелетнюю историю. Началось оно с того, что Линц Мозель, это немец, приехал сюда и начал, построил здесь свою колонию и начал заниматься вот этим вот виноделием. И с тех пор это виноделие очень сильно прогрессировало, процветало, и вот в конечном итоге превратилось в целую индустрию на сегодняшний день. Видите, вот, я думала, никого не будет, а сейчас смотрю машина за машиною, а сюда приезжают. Вот видите, такие вот, они очень хорошо ну, отремонтированы, они очень такие все ухоженные, эти келигасы. Так вот, я хочу сказать, это виноделия очень сильно процветает. И, если честно сказать, до того, как я попала сюда, в Австрию, я не имела даже представления, что австрийское вино считается одним из самых лучших в мире, вот честно говорю. Потому что здесь нет такого тепла, как, например, в Испании, Португалии, Франции, там сам климат говорит о том, чтобы ну, виноделие процветала, потому что виноград любит солнце и любит вот это вот, как они говорят, зорик, такую специальную, специфическую кислоту. Но оказывается, нет. Здесь, в Австрии, как раз с этим все и в порядке. Вот эта вот вся местность, по которой мы сейчас гуляем, миллионы лет назад, это было море. И после того, как это все, знаете, этот первый потоп, там, или как оно называется, всемирный потоп, все это прошло, и земля как бы образовалась, вот эта почва оказалась очень насыщена многими минералами, которые необходимы именно для винограда. И люди своей интуиции, или как, я не знаю, ну, пришли к выводу, что здесь это можно, или пробами, ошибками, и они стали в этой местности заниматься виноделием. На сегодняшний день здесь очень много вин, которые получили медали на всевозможных мировых конкурсах. И одно из виноградных сортов, называется оно Грёна Линия. есть только в Австрии. И оно считается самым лучшим вином в мире. Я смотрела по телевизору в новостях, поэтому я ничего не придумываю, говорю то, что есть. Вот я остановилась и... И вот я здесь подошла. Здесь тоже, вы знаете, наверное, такой довольно-таки богатый не надел, потому что здесь очень красиво, очень хорошо все сделано. Смотрите, я вам просто показываю. Вот видите, такая вот статуечка. Вот. В 2012 году ее сюда поставили. Не, в 2010, а эту табличку в 2012 году. Ну, я зайти не могу, здесь все закрыто, и, скорее всего, даже по сигнализации. Вот видите, как оно здесь все красиво. Все добротное, все стоит, не при, как говорится, не прикрученное, но никто ничего здесь не крадет. Я таких случаев, не, по, крайней, по крайней мере, еще не слышала. Не, не, обманывать, раз мне рассказывали. Вот так вот оно все выглядит. Сейчас еще немножко пройдусь. Вы знаете, я не знаю, почему у меня такой вот интерес к этой Австрии, почему я здесь так оказалась, неожиданно. Ну, когда я расскажу все эти истории. Но дело в том, что в нашей семье, ну, не то, что там это я придумаю, моя бабушка, лично моя бабушка, ее фамилия Грюнвальд. И в нашей семье такое какое-то было расхождение. Одни утверждали, что ее отец, Йохан Грюнвальд, Приехал Савский. А другая история говорит о том, что он с Германией. Я не буду говорить и доказывать что-то, потому что я пыталась найти документы какие-то, которые бы могли бы это подтвердить. У меня это не получилось. Но мои родственники почему-то выехали в Германию. Они со мной не поделились этими документами. Я не сильно на эту тему расстраиваюсь. Я в любом случае здесь нахожусь. Вот смотрите. 1722 год Розенбергер Это фамилия этого хозяина Вот видите, огромнейшее Это, между прочим, вино Розенбергера даже продается В магазинах везде, можно здесь Его, конечно, само собой можно купить Вот, смотрите, какая красивая Келли И вот я всегда задаю себе вопрос а Может действительно ну, Что-то есть такое Мистическое, почему я здесь оказалась Именно в Австрии. И почему моя душа так сильно полюбила эту страну. Или просто, может, мой характер такой. Вот видите, вот эта вот улица. И здесь очень много улиц. Ну, мы прошлись вот по этой. Вы видите, какая здесь красота, какая вообще здесь порядок. И вот сейчас, видите, дорога, это на Ланген-Луис можно отсюда выехать. Вот это вот 1977-78, ну, это, наверное, кто-то перекупал. Вы сами понимаете. Но здесь очень, тоже очень интересная такая улочка. Но я туда сейчас не буду. Я оставлю это на потом. Ну вот, дорогие мои, я погуляла с вами по таким замечательным местам. Интересным, где не ступает на туриста. человек ступает очень даже сильно. Ну, а сейчас я отправлюсь дальше. Я хочу покататься. Я думаю, что вам, наверное, было интересно побывать в таких замечательных местах, в которых я вас провела. Ну все, желаю вам хорошего, но не прощаюсь, потому что такое дело. Сейчас я здесь, а через пару минут утром. Ну, так и получилось. Я немножко поднялась выше, чтобы показать вам вот эти вот виноградники, вот эту панораму, которая открывается сверху. Мы были внизу и смотрели на вот эти вот домики маленькие где вызревает этот вино вино как оно потом оттуда приходит к нам на прилавок к нашему столу а здесь я вам показываю как красиво как хорошо и какие безбрежные вот эти плантации этого винограда вообще конечно природа она завораживает и вот эти вот ну, как говорится, общение с природой, неважно как, или в натуре это, конечно, лучше всего, или вот посмотреть мои фильмы, да я такую рекламу делаю. Они очень хорошо успокаивают и радуют нас, и меняют нас только в лучшую сторону. Ну, все. Спасибо.